Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение с вами, Рэй. И мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Так, а, а, разыграйте два растения на воде. Ага, видимо, я разыграл, когда тут играл. Ладно, хорошо, нанесите бонусную атаку и выиграйте игру крепким зомби-героем. Ну что, а, давай, наверное, сыграем. А, так, зеленая тень. Зеленая тень у нас имеет... Ну да, давай за нее сыграем тогда Она на воде у нас может поставить Много чего А нам нужно всего лишь одного, да? Поставить персонажа Так, это у нас 22 ранг Хорошо Так, ну вот это вот лишнее, наверное, это тоже Да ну, ну, ну что это? Ну ядрен, матрен Вот они мне выдали здесь, а ты посмотри Хорошо. Че, этот выставлять? Или же. Да ничего я пока не буду ставить. У него ландшафт. Так, друзья, ну что, на воду ставим, да? Как я и хотел. Или выкинуть его. Да не, давай, наверное, так сделаем. Давай, наверное, сделаем так. <свист> угу. Так... хорош кровожадность в кого он там сейчас превратится но ну, этого мы выкидываем сразу же да друзья такие болтусы нам здесь не нужны Так, он еще вытягивает две карты. Полюбуйся на него. М -м -м. У него еще одна такая лужайка, ребята, есть. Такс, ну давай подумаем. Вот зря ты так делаешь, парень. Я еще вот так вот сделаю, наверное Ну, что я могу сказать Все, все, ребята Ну что, второе у нас э, разыграно, да, получается Да, нанесите бонусную атаку И выиграйте с крепким зомби-героем Бонусную атаку Гус играем, Виталия, Виталия. Сейчас я тут заберу все. Где Виталия, Виталия? Ну вот, давай, Виталий, сыграем. А кого я выбрал-то? Можно мне поменять на Ореха? Ожидание ответа Так, а у тебя 21 Ну хотя, может быть, он нормально играет Мы же Смотри, у него Он какой? 40-й 40 ранг получил, да? Потому что вот такая вот, когда Высшую лигу получаешь, должна быть рамочка А у него золотая Ну если ты не отвечаешь, то уж извиняй Но, ну, короче, понятно Больше принимать предложения не буду Так, ну а я э, не головоломная вечеринка, мне нужно сбили меня с этого Я выбираю, короче, разгрома Но мне нужно еще сделать так, чтобы у меня была бонусная атака Блин, я не помню, у кого же там бонусная так-то есть, а? Кто у нас имеет бонусную атаку? По-моему, профессор мозговая так, а он имеет бонусную как раз, да? Если я что-то не путаю. Так, ладно, у нас роза. 34-й ранг у нее. Крутая. Сейчас посмотрим. Ну, первую, понятное дело, пойдет вот этот вот зомби-менеджер. Потом Гаргантолога, мне кажется, пока ставить рано Запечатают ее Насколько ну, она там меньше? На 2, по-моему, единицы, да? Уменьшает Да, на 2 Ну, поехали Те, умоляю, ну нафига вот это вот дали мне, хмырёныши, а? Небесный смотритель Еще один, Роза, Роза, Роза. Что ты там сейчас задумала? А? Выдал мне вот этого с орехами. Нафиг он мне нужен, а? Два и три, пять. Да получается, если мы Гарганту гаранту... О, О, у нас вирус, друзья. Будем использовать, наверное, да? Мне интересно, он будет замораживать кого-нибудь или превращать? Вирус, конечно, это хорошо Да, что-то делает Что-то, ребята, делает Плавчиха Да ладно Еще и Сейчас превращать будет В козла Пропустим пока, да? Морозочка. Че, снег? Поехали Короче, он на заморозках, ребята, будет играть Он будет играть на заморозках Давай сделаем так Да Поехали Ну, как бы это немножко неожиданно, если честно Ну, ладно Тю -тю -тю -тю -тю -тю -тю -тю так далее делаем так и вот так Ну, допустим Опять заморозку делаешь? Поехали Ну а дальше что, ребят, делаем? Ха -ха -ха -ха! Смотри, что вытворяет. Так, пробьем, интересно или нет? Нет, не пробьем. Пока. Угу. Mm -hmm. Так. Да, в принципе, кранты ведь, да? Ну да, это, это все, это уже, ребят не На Получи, все Роза, ну, не справилась она Здесь Грагантья вырулил ситуацию Так, но мне нужно еще нанести бонусную на атаку Об этом не забываем, ребята А, все Что-то быстро Ну давай тогда сыграем за Кого? За орешек наш Любимый Любимый мой родной. И выпадает нам займех, собственно. А может быть нам надо было? Давай-ка мы ежедневочки сейчас не ежедневочки, а эти по проходим, как они называются. Ну задание, ты понял, да? Так выпадает нам орешек. А вот так вот я сделаю. Пока. Так, кстати, прикроемся. Но у него валун, может быть. Да не может быть, оно у него, скорее всего, и есть. Он ничего не стал делать. Давай это сюда поставлю. А может быть, флакончик. Не, флакончик вряд ли. Угу. Ладно, камня нету, что ли, у тебя? Получается, что нету ребята давай еще так сделаем угу такой на расслабоне парень, да? Паренек на расслабоне. Давай так сделаем. Что задумался ты? Ага. По одной единичке урона всем. А прикинь бы, у меня вот родник был бы Представляешь? Или у него там какой-то еще коварный план? Вирус Ну, поехали Ой, Что же сделать-то нам? Как сделать? Можно поставить вот этого парня, да? Малорик Так, 2 и... Слушай, зачем нам 2 и 3, там 2 или 4? М -м -м, мы можем его бомбануть, в принципе Или нам добор лучше сделать Как вот лучше сделать тут? Так я его не пробью, понимаешь? Ладно, уговорили, давай сделаем так <смех> Все? Ауч, я не могу сюда поставить Я не могу туда поставить, а? Да сделай так но он опять, наверное, вирус, да, свой активирует, скорее всего. Куда сюда? Ради бога. Мне тогда же лучше, ребят. Этого я в любом случае уничтожу через. Сам понимаешь, что? Что он тут радуется? Что он там радуется, я в упор не понимаю <сучит> <свечит> Но Кто он там? Кого он там поставит сейчас? Ух ты Ммм давай так сделаю <смех> <смех> парень остался без карт совсем <смех> паренек остался без карт Ну вы ребята наверное понимаете что это хана ему просто-напросто последний баллончик свой потратил да Засранный. Давай еще разок и того у тебя 7 хп осталось парень да а у меня помидорки М -м -м. а у меня помидорки все до свидания Что-то не сработал, опять же, у него, ребята, фокус, который он там планировал сделать. Так, я хотел глянуть, знаешь что? На... Геройские задания. Повысьте силу лупы до 9 единиц. Создайте гороховый отряд вместе с зеленой тенью. Гороховый отряд. Глава 7 должен повысить силу четырех горошин. Так, применяйте бонусный атак капитана огонька в бою. Познакомьтесь с Орехом Доспеха. Помогите ему обуздать его силу. Кабачок должен уничтожить три зомби. Какой кабачок? Вот этот? Нет, тыква. Кабачок. Какой кабачок ты? Это груша, по-моему, это не кабачок Ну, грызши, детенок грызший Какой кабачок? Кабачок, по-моему, не, не этот А, вот этот кабачок? Блин, и вот этот кабачок Ну, давай вместо свеклы Вместо свеклы я возьму вот этот кабачок Кстати, очень много дублей, ребят, может быть нам это Дубликаты-то, помню, что... О, на полторы тысячи у нас дубликатов, прикинь И я хотел, знать, что сделать? Уже давно, ребят, хочу это сделать Правда, вот не знаю, стоит ли мне заморачиваться ради зомби Я хотел создать для него Вот это тут вот мне тоже, в принципе, нравится Но я хотел создать А где у меня? Эй, эй, эй, эй, эй, эй погоди Вот Хотел давно вот эту вот акулу, ребят, создать И я, наверное, создам ее. Гудит такая. Что... Ну что, теперь вполне можно попробовать. Главное, чтобы кабачок выпал, только выпал, когда уже мы там побеждаем, и я могу себе позволить использовать кабачок. А не знаешь, когда у тебя там напряженка и ты кабачок! Лег кабачок! Так, ржавый разряд против нас. Ну, наверное, вот так О, Ну, в принципе, ребят Лишь бы не было этих Ботаничек Потому что, когда я вижу ржавого разряда У меня сразу ботаники, ботаники С телепортами, со всей ерундой Я пропускаю тоже ход Так, беру дополнительную энергию Давай сделаем так. Я знаю, что он может уничтожить. Ой, хорошо-то как. Мишень. Ну, мишень, ребят, надо бомбить. Только как ее лучше уничтожить? -то? Так, наверное. Он может понизить силу атаки нам до одной единицы, кстати, ребят. О, какие люди, и без охраны. Ты посмотри. Ну что ж, давай. Пафильник улис? Так ладно. Сейчас начнет бомбить да, понятно. Как тут лучше сделать-то нам? Давай наверное, сделаю так. И вот так. И вот так. Угу. Вирус у него, может быть, скорее всего, он и будет. Угу. Все зависит от того, куда вот этот будет бомбить. В кактус. Но мы ему все равно в лицо-то попадем. Отличная карта это нам пригодится. Ботаник улис. Так, друзья, мы что, ставим защиту? Эх, -э хе-хе-хе. Дальше то что делаем? Мы еще поживем, да, получается Поехали Слушай, у него уже может быть еще один куробойщик Я что-то об этом не подумал, кстати Нет, у него не куробойщик Не знаю, как это назвать, великая радость или невеликая радость. Можно сделать так попытаться? Ну и вот так. У него вирус, ребят. Ну, пока все Тут, конечно, мы сейчас мы ну, получаем и... Ну, тут пробьет Хотя, может быть, не, в блок вряд ли попадет Если бы он чуть бы пораньше бы сделал бы Мы могли бы, конечно, взорвать их всех, ребят Бомбой Но он сделал вирус после Поэтому тут никак к сожалению. Взрывать не было смысла. Если бы я потратил даже на курабойщика, хотя бы все равно мы бы получили бы звезделей потом попозже. На второй ход через вирус. Так что. Если бы мы выстрелили желудь бы пораньше, ну, может быть, как-то спасло, но он бы желтый уничтожил. В первую очередь. Вот этих вот у нас нету. Вот они у меня... Их дофига, а они мне не выпадают, ребят. Что, на пиратах, что ли? Такое впечатление, что на пиратах. Ммм. Помидор, Помидор это хорошо, всегда хорошо, ребят. Два даже. Давай сделаем так, говорил. Кровожадность может быть, сундук. Ладно, я сделаю так. Поехали. Ох, как ему не как ему не понравилось, а, друзья мои, кровожадные? Ну конечно же. Экс, ну что? Цветочек этот позже мы выставим Я тебе понял, парень. Артишок ли как он там? Я не помню, как его увеличать-то там. Колдует. Ну давай, мне тоже карта, пожалуйста. Мне всего лишь одну дали, да? Так, это вам минус. А дальше что делаем? Дальше хиляемся. Дальше мы хиляемся. А это кусок идиота. Все. Погнали М -м -м, Кто там у него появился? Танцор диска Так, а дальше-то что? Поставим этого, будем хиляться Он над грубей прячет Ради бога Я думал, сейчас защита сработает, они а не, нифига не сработала. Даже так. Блин, небольшую ошибку сделал я. М -м, друзья мои. Небольшую я сделал ошибку. Что он там, 250 вызывать может, да? Угу. Так, ну этого в трубу. Тут блок. Пока не будем ничего делать. Так, это все. Блин, разбивать что-ли? Давай разобьем фиг с ним. Смотрим. Смотри, что делает Ну, вот это как называется, ребят Вот это вот как называется все Если мы сейчас в блок но мы... Им есть шанс пробить, ребят, есть Он сейчас будет Если выживем, а мы не выживем 14 в лицо получим Вот от этого, а... Подожди, а на нем тоже, да, на нем тоже, ребята, есть На, в лицо тебе, гаденыш Шикарно, просто шикарно, ребята Сам не ожидал Но вот это вот, я считаю, вообще просто Сверх заподлянка. Вот это вот Когда таких вот тебе дают И плюс еще чума, который их прокачивает на 1 плюс один. Тут уж извини, ребят, я просто умываю руки Это надо быть на грани, знаешь, везучести Просто на грани везучести А как еще это можно объяснить? Дженк Эх, Дженк, Дженк, что же мне делать-то? Стоит ли мне как? -то... Наверное, стоит ну, у него, как обычно, сейчас будут усиляшки там всякие, блин. У меня вообще здесь кукуруза есть или нету? ребят. Сейчас посмотрим, шар будет использовать он. А он понижает мне атаку. хорошо mm -hmm. <laughs> Ты все на что-то способен парень один хмырь, давай вот так вот, наверное, и пока все сумаист. Ну, допустим, Эхехехехе, так, ребят, теперь пора нам выставлять. Слушай, у него флакона нет, наверное, а вдруг есть? Он не зря нам понижал здесь атаку, ведь так? У него наверняка есть валун. Чем он там делает? Так, э, растения на всех линиях Вы получает плюс 2. Но это лиственная эволюция. Лиственная эволюция, ребят. Это вам не хухры-мухры. Так, попадает в орех, этот погибает. Если он, конечно, его сейчас как-то не усилит. Так, зомби. Телепортация создает. Так, этот погибает. Так, мы ему сейчас еще немножко навтыкаем урона здесь. Дальше идем. Так, у нас есть помидорка уже вышла, выпала. Он там себя хиляет, это понятное дело Пускай там себе хиляет, что хочет делает Я сделаю вот так Ну и наверное Ну и наверное вот так вот Делает неуязвимость Типа, затарился неуязвимостью, да? Так, у нас есть еще орех Хм Ну, гаденыш Ну, гаденыш, а? Ну, и что утворяет? Блин, у него сработает защита сейчас или нет? Нет, не успел парень. Восстанавливается шезеры, но ну, мы у него шезеры сейчас отнимем. Так же, как он себе их восстановил. Так, превращаем его в кого? В грибок там какой-то? А, мы не превратим, потому что тут заняты все ячейки, к сожалению Чего он там прокачивает? Кого он там прокачивает? Я не знаю, ребят, кого он там прокачивает Можем прикрыться Но этого засранца однозначно надо валить Тут уж как ни крути Ладно, пока не будем ничего больше делать Поехали Что за карты мне выдают, блин? Я пока, ребят, не понимаю Какую-то ерунду Давай я так сделаю Что-то чувствую, сейчас что-то будет Такое плохое Как у тебя, да? Шесть Восемь По-моему, кранты, ребят Достоялся там, дополивался да, да выежился так так и надо, мне не, не, не громульки, ребята, его не жалко. Прям вот не громулечки вообще. Поехали, последний поединок. Надеюсь. Нам надо 3-4 ранг попадать. Так, это бессмертие 25 уровня. <реклама> Что-то как-то вот. Что-то вроде бы как бы и хорошо, и в то же время. Но, друзья, на данный момент рука это не рука. Это просто подстава. Даже несмотря на то, что мне дали вот этот орех. Что, извините меня, я здесь должен сделать с этим орехом? Поставить его и молиться на него? М да. Он амфибию может поставить на воду. Что усложнил бы мне жизнь, если честно говоря. Ландшафт. Он будет охотиться сейчас за орехом. Мне кажется так. Нет, не стало он находится за орехом. Странно. Главное, чтобы мне подсунул. Хорошо так дал. То, что нужно. Орех девяточка. Ну что, я проверю, ребят. Попросил, называется, чем-то хорошее дать, дал мне. Что-то карта девятка, восьмерка. Да нефиг, потому что здесь елозить превращать, да собрался. Пиратик, Ой, что ж ты будешь делать с этими пиратами? Поехали. Так. Что дальше? Хм. Хм. <свот> Он ничего не стал ставить, ребят. Ну хорошо Вот так вот даже Меня устраивает все, ребят Сейчас свою, сейчас свою амфибию поставить. Ну там у него 3-2, по-моему, да? Если он поставит сюда и крышка А он ничего не стал делать Ну ведь на этом история не заканчивается, да? Конечно, не заканчивается, друзья мои. Конечно, не заканчивается. Ребят, крах Ну как крах? Ну, относительно крах В общем, в моих интересах Сейчас нанести ему как можно больше урона Поэтому делаем так Делаем вот так Пробиваем ему 4 в лицо Если пробьем, конечно а потом орехом попробуем размозжить его здесь По-моему, не получится, ребят, размозжить А, 12, лицо, плюс бонусная атака Не вариант Не вариант Видишь, и если бы у меня был бы грипп Я думаю, ты понимаешь, про какой гриб я говорю Я бы его разнес бы здесь Через грипп Всех бы смог бы разнести Даже этого зомби, который на воде стоял бы И тогда бы ему ничего не оставалось Мы бы нанесли бы ему 4 в лицо Ну, в общем, тут такая, знаешь А ситуация, где 50 на 50 Все зависит от того, какие карты выпадают в какой момент? Был бы гриб, разнес бы Но опять же, нет гарантии того, что у него не было бы еще набор гаргантюа Видишь, он подловил меня как? Вряд ряд Выслал сюда, чтобы две единицы урона получить Да, здесь, конечно, хорошо Здесь мой, мой просчет Ром, да подожди, ну как? Видишь, он тут начинает добирать энергию Начинает сразу пугать Если я поставлю ягоду Мы знаем прекрасно, чем это может закончиться Все Блин, mm -hmm. кровожадность, наверное, никогда у него будет. Давай проверим. Тут либо он его сейчас уберет через бонусную атаку. Mm -hmm. Либо я пока не знаю, что он еще может придумать. Бонусную атаку он делает. Но если он бонусную атаку сделал, ребят, ну... Давай так вот что сделаем Еще бонусная атака есть, да? А, у тебя, на этот раз у тебя перемещение Ребята, я пока не переживаю, потому что у меня есть с чем хиляться а, Давай, давай дальше А, бонусная атака, у него еще одна Интересно, он знает, что у меня есть хил, нет? Я думаю, вряд ли. Ох ты, ох ты. Погоди. Сейчас только остается, ребята, на надеяться. И это хорошо. и это все было хорошо Что у него есть? Смотри, что накопал? Летучие мыши. М -м -м. Летучие мыши, друзья мои Что, он опять через свои атаки? Ох, у него еще Нормально так затарился парень Кабачок. <с> <с> так, только не говори, что ты сейчас будешь там э, эту лепить. Но этого... Не, вот этого бомбанем сейчас. на атаки же у него нету? Нету. Так что валим этого хмыря. И ставим вот так вот. Pumms, tak, tak, tak. Sąduk. Tak. I... I... Ну все, да, короче Не успокоится, да Так, ребят, ну что У нас не такой уж большой выбор Мы сделаем вот так вот Мы сделаем вот так И мы сделаем И мы сделаем вот так Поехали Кого-то он сейчас выкинет Только не зомбота Нет, не зомбот это Дай родник, родник мне дай Нет, мне дают Мне дают далеко не родник, ребята Далеко не родник Слушай, по-моему, кранты ему По-моему, ему хорош. Это тебе, уже, парень, это тебе уже не поможет мне вообще никак. Свидание. Все, ребят. Какого-то корейца или кто там, я не знаю, кто там был, но мы его разнесли. Давай-ка мы на сегодня, наверное, будем закругляться, друзья мои, что-то времени. Да, вот это вот я хотел. 250 энергии получить. Так, создай. Орехляндию, и нажми на нее в коллекции Орехляндию? Это что еще за... Извини меня, Орехляндия Это не ты? Нет, это, по-моему, не то Это водяной орех А что за Орехляндия? Нет, не, не это. Вот это, что ли? Ну, это король клана нас, или как там? Кокосовый король, по-моему, если не ошибаюсь я. Может быть, вот это Орихляндия? Да, это кокосовый король вот это Орехляндия, что ли? Да, ребят, это Орехляндия. И еще 20 самоцветов я получил. Ну что, друзья мои, на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.